Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой вот несложный узорчик, называется звездочки. Вяжется он легко, быстро и понятно. Для небольшого образца нам нужно набрать количество петель, кратное 4, то есть чтобы делилось на 4. Плюс одна петелька для симметрии узора и 2 кромочные. Для своего небольшого образца я буду набирать 20 петель, плюс 1 для симметрии 21 и плюс 2 кромочные, 23 петельки. Итак, 2 3, 4, 5, 6, 21, 22 и 23. Теперь первый ряд вытягиваем спицу. И первую кромочную снимаем непровязанную. Вторую провязываем лицевой за переднюю стеночку. Теперь у нас идет, получается, кратная 4, я вам почему говорила. Потому что у нас раппорт узора. Составляет 4 петельки. Первая из них лицевая и 3 мы теперь должны провязать вместе, вот за заднюю стеночку, лицевой. Не снимаете пока э, с, со спиц ваши петельки. Захватываете накид и снова вводите в 3 петельки, провязываете лицевой. Теперь снимаете. Таким образом мы из 3 петелек вывязали 3 снова повторяется раппорт 1 лицевая за переднюю стеночку и из трех за заднюю стеночку провязываем лицевую не снимаем со спиц наши петельки делаем накид и снова возвращаемся делаем одну лицевую снова из трех провязали 3 снова повторяем раппорт лицевая из трех за заднюю стеночку вывязываем лицевую накид и снова возвращаемся провязываем лицевую 3 петельки из трех. Снова одна лицевая и из трех провязываем 3. Лицевая за переднюю стеночку, из трех провязываем 3. Для симметрии одна петелька, вот она как раз для симметрии идет лицевая. И кромочная изнаночная. Теперь второй ряд провяжем как четвертый, как шестой, как восьмой все петельки изнаночные. То есть каждая петелька изнаночная во всех четных рядах будет провязываться изнанкой. Третий ряд. Кромочную снимаем и затем нам рисунок нужно немножечко сместить. Для этого мы провязываем первые три петельки лицевой. То есть как бы смещаем на две петельки. То мы провязывали в рапорте одну лицевую 3 из 3, а теперь мы провяжем сначала 2 лицевые, а затем одну лицевую и 3 петельки из 3 провязываем снова за заднюю стеночку лицевую. Делаем накид и снова провязываем, ныряем туда же лицевую. Теперь снова лицевая и повторяем 3 из трех. 1, 2 и ныряем за третьей петелькой. Снова лицевая и 3 из 3. 1, накид, 2. Лицевая, 3 из 3. Ныряем. Лицевая, накид и лицевая. И теперь для симметрии, как бы со смещением, довязываем 3 лицевые просто в конце. Кромочная, изнаночная. Из-за того, что мы здесь сместили 2, здесь узор, узор бы, если бы у нас было продолжение, продолжался бы. Но так как у нас здесь, так сказать, уже кромочная заканчивать нужно, то просто провяжите 3 лицевые. Четвертый ряд по рисунку. Пятый ряд провяжем как первый. Кромочную снимаем. Затем провязываем лицевая. И три петельки из трех. Один. Накид. ныряем за третьей петелькой. Снова лицевая. Три из трех. Снова лицевая. Три из трех. Накид. И лицевая. Лицевая. 3, Первая петелька ныряем за второй и третий. Вот так вот. Лицевая. 3 из 3. И предпоследняя для симметрии у нас набранная была. Снова лицевой провяжем. Последняя кромочная у нас изнаночная. Таким образом второй, третий и четвертый ряд повторяются заново. То есть изнаночные провязываете изнаночный ряд изнаночными по рисунку. Третий ряд вы смещаете на 2 петелечки, то есть у вас сначала будет 3 лицевых, затем 3 из трех, 1 лицевая. И то есть таким образом, благодаря смещениям, у нас получаются звездочки в шахматном порядке, либо, как вы обратили внимание, на косок. Когда провяжете несколько рапортов, у вас получается вот такой замечательный узорчик который можно использовать на кофточках, шапочках, да, в принципе, где угодно. Я его использую чаще всего, это на детских кофточках для девочки. И, как вы видите, он такой довольно-таки объемненький, пышненький, красивенький. И если из мелких ниточек, из тоненьких, получается очень-таки красивенький, плотненький узорчик. Я надеюсь, что вам мой видеоролик понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!